У меня в руках э, наш герметик Агнеза ВГ, является огнезащитным, высокоэластичным герметиком, а, применяется э, при заделке деформационных швов, также при проходах стальных труб через э, пределы с нормированной огнестойкостью и также, согласно новому нашему решению, применяется в проходах вентиляционных систем. Соответственно, что можно сказать о материале? Материал, э, как я уже говорил, высокой эластичностью у него прекрасная газия. то есть соответственно он очень хорошо играет на растяжении как мы видим здесь я его даже тяну он не отрывается от поверхности то есть на протяжении всего срока эксплуатации он оставляет остается эластичным вот при огневом воздействии материал термоуплотняется соответственно в зависимости от того какая у нас с вами а, перегородка либо преграда огнестойкость обеспечивает до 240 минут